Всем привет! С вами в эфире портал 713 его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня поговорим немножечко на тему нашего движения. Мне хочется сегодня, именно сегодня, рассказать вам про движение наше общенародное. Мы создали, учредили 22 октября 2019 года Международное общественное движение «Народное единство». Собирались мы в городе Москва.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 конам божественности, да, по конам мироздания, по-человечески будете духовно развиваться, то есть заклад, заклад в себе такой энергетический делаете, да, но и с юридической точки зрения это тоже мы используем, потому что наше движение,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 все, во-первых, грамотно причесалось.